Знаешь, на самом деле, там где же я не по голове сказал бы, но а, актеры, вот а, тут я скажу G-центр. Ребят, угу. если у вас G-центр не определен, то вы очень хороший актер, уже автоматом. Вот чем взять G-центр определенный, у тебя же там определен, да? Нет. Не, не определен. Ну, кстати, вот тебе, пожалуйста. Живой пример, тоже актрисы еще та. Чем хорош неопределенный G-центр? Неопределенный G-центр, он вошел в поле другого человека и идентификацию свою поменял. Он встраивается в любой, он может с бандитами говорить на языке бандитов, с актерами он будет актером, он там с художниками будет художником и копировать это. Потому что это центр идентификации еще. И когда у нас нет своей идентификации, мы легко подстраиваемся. Вот вы иногда видите человека, и по нему сразу можно определить, G-центр определен или нет. Почему? Потому что он везде одинаковый. Вот Пугарин, по-моему, уже центр определен, да? Да. Вы да, сразу видно, он везде, он куда-нибудь за это везде Игорь. Да. да. А Марина она с одним будет разговаривать, она будет одна, с другими будет другая, она будет по Ну и даже, знаете, туда. вот можно это легко отследить, Знать, если как, мы как помещаемся с кем да. в среду, где да. другой язык. Да. То есть, да, например, да, да, я да. живу в Армении, у меня будет акцент армянского языка. Да. Да, да, да, да, я да. пришла Кстати. к израильцам. Да? Но это я... горло еще огромное значение имеет. Ну, горло. определенное горло. А, ну, я поэтому да. говорю. Поэтому то есть, в другого... центре горла и все. И у меня будет акцент другой, я буду какие-то повадки делать другие. Почему акцент другой? Очень это по-другому. Это горло, Марин. Это, да, да, ты горло. славливаешь сразу их выражение. Абсолютно. Ты просто... А горло, оно выражает за других то, что другие хотели там транслировать. Они садятся на энергию. Горло начинает как. Это же бывают Край. такие моменты... Это же голоса. Галкин. Да, да, Галкин да, с открытым да. горлом, Алла Борисовна Пугачева с открытым горлом – это люди, которые сами с собой наедине, им сложно там петь. А Галкин, что, он сел на чужой голос, он может выразить любое, любыми голосами, говорить. Это дар, как бы, вот, открытого горла. Но его можно и нужно каким-то образом активизировать и ну, получать да. навыки. Просто ну, невозможно да. сказать, что если у тебя неопределенное горло, неопределенный G-центр, ты обязательно будешь Галкиным. Да? То есть здесь еще да, труд. Есть. Здесь трудно да, Это есть. нужно понимать, что наша потенция, это еще не значит, что мы так будем выражаться. Здесь как бы нет волшебных каких-то пенделей. Итак, давай еще рассмотрим очень интересный такой союз, когда у нас, ну, мы знаем, что рефлекторов вообще очень мало, очень мало, ну, хотелось бы, не, милейшая, не семейные, допустим, да, пары, а когда мы в бизнесе, когда мы в бизнесе, и вот как, например, если я руководитель отдела продаж, каких лучше сотрудников мне нанимать, чтобы они Смотри, хорошо ты... двигали… Ребят, давайте разделять, руководитель – это руководитель, продажник – это продажник. А, и не всегда хороший продажник может стать хорошим руководителем отдела продаж. Смотри. Я именно разделяю. Mm -hmm. Мне сейчас интересует вопрос. Yeah. Я не продажник, я руководитель, mm -hmm. но кого лучше, какие типы лучше сработают на, на продажу? Я понимаю, что канал. Давай сначала оттипируем людей. Из четырех кто больше будет? этим заниматься. Зависица, на что склонен? Вот давай сейчас Разные разберем. продажи. Давай разберем. Очень просто. Смотри, я как раз на эту тему высказывался уже очень. Каждый тип по-своему продает. Если мы берем генератора, то генератор, если есть сакральный отклик, то есть генератору важно продавать товар, на который у него есть отклик. И если вы выбираете на работу генератора продавца то если он не прется от этого товара, это будет унылое говно, я вам сразу могу сказать, это будет на большой хлам лицемерия. Это, человек, это вот прям реально фабрика лицемерия будет. Потому mm -hmm. что человек, который не верит в то, что он продает, генератор, он это будет делать из башки. Это будет коряво, и это будет <пух> вот прям реально, до полноотстой. Да, человек, который верит в это, возбуждается, mm -hmm. у него есть на реально на это отклик, он прется от этого товара. Ну, особенно, если хорошо, у него там есть каналы определенные. И опять мы говорим опять о какой-то мотивации. Когда включается мотивация получить за это прибыль, это одна конфигурация. Когда есть у него там реальные там, дары знать, кому что сказать, это другая ситуация. Третья ситуация, когда я просто продаю себя, и через себя я могу там пододвинуть вам товар. Ну, вот нате, купите, понимаешь, угу. это другое. Вот тут очень разные могут быть модели продаж. Но генератор это всегда человек, который он либо должен с своей механикой разобраться, и он как хороший продавец, понимающий, чем он продает, он может продавать тогда что угодно. Но иметь к этому товару в обязательном порядке позитивные отношения. То есть, если я не верю, что этот товар приносит пользу людям, это конфликт. я Если я не верю, что ценность этого товара соответствует той цене, которая заявлена за этот товар, это будет конфликт. И этот конфликт, этот человек всегда будет транслировать. Угу. Итак, мы разобрали вот это генератор. генераторов. А да. что будет делать манифестор? А, кстати, их? вот именно генераторы, они здесь очень хорошо могут маркетингом работать иногда, разными ценами, за валикухами там работать, скидками, манифестор. Это человек, который а, никогда не торгуется. Манифестор, у него. Любой торг воспринимается манифестором как сопротивление. Он сразу говорит, пошел нахер. Реально, манифестор очень сильно раздражает, когда с ним начинает торговаться. Это сразу видно. Манифестор, он продает свою манифестацию. То есть, я здесь, он продает свое влияние. И товар, который он будет продавать, он продает через свое влияние. И когда я понимаю, что это является реальной пользой для кого-то, ну, а для них на... ну, важно, тут даже больше какой-то профиль будет важен, то есть от шестерки, допустим, манифестора им в обязательном порядке верить в этот товар надо также, и они будут свои манифестации продавать, то есть они, их слова манифестора заряжены программирующим воздействием, и ты фаниш, а, ходишь, отвлекаешь, Марина напрягается. А вот, а, но а, манифестор, он дядька такой, который закрыт. Вот я когда попал в поле другого человека, я как покупатель да, вовлекся, попал в поле человека. Я уже знаю, что от него можно ожидать. Сейчас он меня будет ну вот иметь смотри, или, или я поучу ну, да, ну, Манифестр закрыт. Посмотри, проще. Генератор, поскольку он входит в поле ауры, ему, да. и тета-тет -а -тет хорошо, и на небольшую да. группу хорошо, то есть он может и презентации делать, и что-то такое, да? Верю в товар, верю в идею, я начинаю об этом говорить, да. и люди, которые тоже да. к этой идее подвержены, они сцепляются, и, в общем, да. здесь происходит продажа. Манифестр, поскольку у него закрытая аура то он может просто, как Ленин на броневике, мы все товарищи идем туда одним путем. И тот, кто не с нами, того под расстрел. Вот. То есть нужно понимать, что он прямолинейный. И если он манифестирует да. и говорит там на вебинарах или где-то, то он будет гнуть только свою линию и никакой заботы. никакого ну Почему? А... Я бы здесь про заботу-то, может быть, даже немножечко подобавил. Он может заботиться, безусловно, но тот вопрос, она будет иметь другой окрас. А как раз забота манифестора она больше, я знаю, что тебе нужно, и из этой нужности сделаю, но мне покеру будет что-то об этом поводу, по этому поводу думать. Да, ну, это, это другие вещи. Да. Только... Но, но, и здесь нужно понимать тогда, что если генератор может строить команды, поскольку притягивает большое количество людей, да то манифестор он будет выборочный. Такой, как да, он будет выборочно. Здесь нужно смотреть композит с теми людьми, которые к нему приходят. То есть э, э, это информатор, я вам сейчас расскажу об этом товаре, а вы выбираете с нами или не с нами, и те, кто не с нами, и тех, кто подразумевает. Ну, он он манифестр, да, он здесь, знаете, больше как такой э, м, первооткрыватель, он может, знаете, в чем манифестр делать? Хорошо. Но опять, какой профиль, вот мне все время вот это обобщение, оно немножечко не на что опереться, потому что если это пятерка, она одним будет способом продавать если мы сейчас не про тройку, способ. Там, да, да? Мы там, мы сейчас, потому что будет. потом мы будем уж еще говорить да. о том, что профили влияют на то, да. каким способом мы выражаем это. Манифестр он прорубает. Пр пр пр то есть это вот есть товарка. Ребят, вы чем там крутили? Вот эта отвертка, говно выкиньте, я вот вам сейчас дам такую отвертку, что вы кончите все. Все, вот это все, и все начали работать с этой отверткой. Чего реально хорошая отвертка. Особенно если это 5-1 профиль Манифестор он вот, ребят, вот это. Так, функционал. и, никак, и да. ему главное больше не торговать лицом, ему просто прийти и сказать, на, лох. Все. Это твое. Тебе оно твое, нужно. Твое, тебе нужно. И человек взял и пошел без Те, кто не взял, они автоматически идут лесом, и они и манифестор очень сильно будут раздражать. И манифестор, который стоит за прилавком, это не тот человек, который будет перед вами вот так вот прям стелиться и весь вот прям как здрасте. Даже эмоциональный манифестр. У меня стоит эмоциональный манифестр. За прилавком, поверьте, у меня самый лучший администратор эмоциональный манифестр, рыка. Что она делает? Она четко видит людей, и она спокойно, не, не парясь вообще о цене, берет с полки и говорит, на, тебе это тебе. надо. Угу. И продаст, прям вот сто процентов продаст. А если это не надо, она ему видит, и она никогда это не будет предлагать. Просто у нее вот, вот, вот так. И да. оно... Вот эта уверенность в да. она дает да, возможность да, совершать да, продажи да. быстро.